Вечер, дорогие партнеры, добрый вечер, уважаемые гости. С вами Ольга Разуманьян и компания Идеальный Маркетинг. В начале нашей презентации я хочу поздравить от всей души, от всей, от себя лично и от всех наших партнеров нашего десятого миллионера Наташенька. Я хочу пожелать вам счастья, здоровья, успешного бизнеса. И, конечно, чтобы ваш миллион приумножался. А сейчас я даю слово нашей администрации. Ну, что я могу сказать. В первую очередь, Наталья, бы я хотела пожелать и, и не только Наталье, а вообще всем нашим партнерам, конечно же, построить структуры нормальных, адекватных, серьезных людей, вашей структуры. И заработать, естественно, не один миллион рублей в нашей компании. Всем хочу пожелать вот здоровья, ну, всего-всего-всего самого-самого хорошего. Ну вот, продолжай. Спасибо. Ну и продолжаем нашу презентацию. А, наша компания «Идеал М» основана 23 сентября 2021 года. Основатель и руководитель компании Елена Евсеенко. Кредо нашей администрации – честность, прозрачность и платежеспособность. «Идеал М» – это гарантированные выплаты, маркетинговые планы, многолетний опыт, надежная защита, автоматизация процессов и, конечно, выгодное партнерство. Наши самые главные Преимущество. Это то, что компания официально зарегистрирована. Документы находятся на главной странице сайта. Есть дорожная карта, видная, когда и какие программы были открыты в компании. На главной странице есть отзывы наших партнеров о компании. Кабинет у нас полностью автоматизирован. В кабинете у нас есть уроки по кабинету. Бизнес, управляемый двумя бронями. В компании 10 маркетинг-планов. Вход открыт в любую программу. На любой программе есть кнопка маркетинг и кнопка поисковик. Есть полная статистика начислений на каждой программе. Вход доступен от пенсионера до миллионера. И вход открыт в любой стол. На основных в программах у нас есть реферальная программа на два уровня глубину. Нет отчислений ни на компанию, ни на администрацию. Все 100% деньги распределяются в сеть, от партнера к партнеру. Пополнение и вывод у нас со всех карт Российской Федерации. Подключен по кошелек Perfect Money, подключена к Есть внутренний перевод между кабинетами, что облегчает работу команд. Вывод у нас ежедневно и выходные, и праздничные дни. Вебинары по маркетингу проводится ежедневно кроме воскресенья есть сервис с инструментами у нас у каждого партнера в кабинете для онлайн бизнеса есть чаты и конечно есть прямая связь с нашей администрацией. И наша дорожная карта, мы э, начали свой путь э, с основной площадки. Это Идеал М-Мини э, 23 сентября 2021 года. 31 октября 2021 года у нас присоединилась социальная площадка Микромани. А 6 февраля 2022 года у нас подсоединилась э, площадка Мини Макси. Это фабрика клонов Мини э, и Макси. И 3 апреля 2022 года у нас стартовала площадка идеал и М-Макси». Это наша основная тоже площадка, очень крутая. А 1 июня 2022 года у нас открылась площадка фаст И 23 сентября 2022 года именно на годовщину нашей компании стартовал, Площадка стартовала «Идеал М-Банк» вместе с «Клонопадом». 6 ноября 2022 года у нас открылась площадка «Максим Мани». 11 декабря 2022 года открылась площадка микс. И 15 января 2023 года «Турбомани». И 12 февраля 2023 года Turbo «Турбоманибокс». Вот такие вот у нас 10 а, программ, которые а, уникальны со своим маркетингом и очень хорошие именно по доходности, где на, на, можно с малым количеством партнеров выходить на очень-очень большие деньги. И можно работать на этих площадках с одними и теми же партнерами. Дорогие партнеры нашей компании, кто принимает участие в нашем денежном кланопаде, вы должны знать, у нас есть невыводимый и непереводимый остаток на балансе 500 рублей для последующих ежемесячных активаций в глобальной нашей матрице. С уважением, администрация. У нас нет в компании ни жилищных программ, ни автопрограмм, но вы всегда можете заработать в нашей компании и покосить кредиты, и ипотеку, и раздать долги. Вы можете заработать на путешествия, можете заработать себе на квартиру и, конечно, можете заработать на автомобиль. Да мало ли куда нужны людям огромные большие деньги. А Пожалуйста, ставьте цель и все только в ваших руках а именно правильно поставленные цели, всегда приводят к большим результатам. И сегодняшняя презентация я начну именно с нашей площадки «Идеал М Мини». Наш путь в интернете начинался именно с ней. Как вы видите, перед вами 5 рабочих столов, а 6 стол – это полностью ваша зарплата. Но... Зарплату на этой площадке мы получаем с каждого второго партнера. А получаем по маркетингу и со второго стола у нас начинает работать реферальная программа. Плюс спонсорские вознаграждения. Ход у нас открыт в любой стол. Можно заходить и на первый, можно на второй, можно на первый, четвертый. Здесь разработано более 28 стратегий. Вы можете выбирать любую стратегию и со своей командой работать именно по этой стратегии. Моя задача вам с малого показать до большего. Итак, первый стол у нас стоит полторы тысячи, второй стол стоит 3000, тысячи, третий стоит 6000, тысяч, четвертый двенадцать, пятый двадцать и шестой пятьдесят тысяч. Как только к вам приходит первый партнер на это место, эти деньги идут полторы тысячи в накопительный баланс. А со второго партнера вы возвращаете свои вложенные деньги полторы тысячи на баланс для вывода. Третий партнер вам дает переход. За тысячи во второй стол, с первого полторы и со, с третьего э, полторы, это тысячи. Как вы видите, никуда, нигде нет никаких отчислений. Как только первый партнер закрыл свой, он пригласил три партнера и э, закрыл свой первый стол, он приходит к вам, становится на это место. А со второго партнера у вас сразу же тысячи рублей на баланс для вывода, по а тысячи получают два спонсора. Как только к этому партнеру пришли стали три партнера это вторая линия вы получаете 3000 как этим трем пришли каждому по три это 9 партнеров вы получили 9000 а вот с третьего партнера вы перешли в третий стол за 6000 первый партнер эти 6000 идут накопления со второго партнера ваш клон летит по вашей броне куда вы выставите бронь туда и станет ваш реинвест второго стола и можно помогать партнерам первого уровня, можно помогать второго. Это вы уже сами смотрите, куда вам выгодно поставить этого клона. И получаете 1000 рублей на баланс а по маркетингу. Два спонсора получают по 1000 рублей. Как только к вам стала вторая линия, вы получили три. Как только пришли эти 9 человек, к вам стали под этого вторую линию. Это третья линия. Вы получили 9000. Итак, ребята, смотрите. Вы прошли всего лишь три стола. да? Вы на этом столе заработали. Пусть это даже ваши не заработанные. А пусть это э, они вложенные деньги. да? А здесь уже вы начали заработать зарабатывать Вы на этом столе 13 тысяч заработали, на этом столе 13 тысяч заработали. Это уже 26 тысяч заработали. И плюс перешли на четвертый стол за 12 тысяч. Как только первый партнер закрыл свой третий стол, он приходит и становится к вам на четвертый стол. Здесь есть обгоны. И не надо расстраиваться, то, что вас обогнали ваши партнеры. Вы все свои реферальные награждения и плюс спонсорские вознаграждения, потому что вы наверху, под вами ваши партнеры. Вы тоже будете получать эти спонсорские вознаграждения. Они вас не обойдут стороной. Они вам будут сыпаться на баланс. Даже если вас обогнала ваша команда, а вы отстали от нее. Не переживайте. Второй партнер вам дает 7000 на баланс для вывода, по 2500 получают ваши спонсоры. Как только прибежала вторая линия, вы получили 7500. Встала третья линия, вы получили 22500. У меня некоторые партнеры спрашивают, баланс будет ждать. Например, если встал под этого партнера, под второго один партнер, Буду ли я на баланс получать, или мне нужно все ждать три партнера? Нет, как только приходит к вам первый партнер, вам сразу же на баланс. И за этого трех этих партнеров вы получите 7500. Но не сразу одной 7500, а вы будете получать за каждого партнера. Пришел первый партнер, стал, вы получили вы на баланс. Второй получили, третий получили. Точно так из этих 9 вы не сразу получите 22, а будете постепенно получать, так как будут становиться ваши партнеры по построению вашей структуры и будут начисляться вам деньги на баланс. Третий партнер вам дает переход за 24 тысячи в пятый стол. Смотрите, на четвертом столе вы заработали 37 тысяч. И вы ушли в четвертый стол. Здесь первый партнер приходит, 24 идет накопление. Со второго партнера ваш клон за 6 тысяч летит по вашей броне. Куда вы выставите бронь, туда и станет ваш партнер. Получили 10 тысяч на баланс. По 3 тысячи получает ваши два спонсора. Пришла вторая линия, вы получили 9. Пришла третья линия, вы получили 27. И плюс 2 тысячи прибавляется к накопительный баланс, так как 2424 24 это 48, а шестой стол стоит 50. Поэтому эти 2000 идут, именно прибавляются в накопительный баланс. А вот третий партнер вам дает переход за 50 тысяч в наш самый последний выплатной, это зарплатный ваш стол. И только к вам приходит сюда на это место первый партнер, 35 на баланс для вывода за 15 у вас активируется идеал и макси наша крутая площадка вы переходите туда и второй партнер 50 на баланс третий партнер 50 на баланс с четвертого стола вы заработали 46 с пятого 135 тысяч Итого вы заработали пройдя одним только бизнес местом вы заработали 244 тысячи это без ваших спонсорских вознаграждений их невозможно сосчитать они сыпятся без конца без конца и без края сыпятся и сыпятся на баланс они не входят в эти 220 244 тысячи итак вы перешли на основную площадку идеал м макси за 15 тысяч здесь Точно такой же маркетинг. Но единственное, что отличаются ваши доходы в 10 раз больше, чем на той площадке. Но на эту площадку за вами идут ваши... Вы вышли, за вами выходят ваши партнеры, ваши клоны. Клоны ваших партнеров. И будет здесь очень хорошее движение. Как только сюда к вам приходит первый партнер, эти деньги 15 тысяч идут в накопление. Что хочу сказать. Эту площадку можно и отдельно покупать 15 тысяч. И начинать именно с этой площадки. И пройдя, пусть вы будете за три месяца, пусть вы будете за четыре, за полгода проходить эти шесть столов, но вы получите более трех миллионов рублей. Вместе с спонсорскими вознаграждениями вы сможете погасить свои кредиты. Вы можете отдать долги, если вы будете активно здесь продолжать. И без конца за вами будут идти тоже ваши клоны. Это тоже ваши бизнес-места. Так вы здесь будете, можно купить и квартиру, и машину. Да все что угодно можно поставить цель и купить на этой площадке. Итак, второй партнер. Вам 5 тысяч на баланс для вывода. А вот за 10 у нас активируется фабрика клонов. Вы тоже будете получать туда, на эту фабрику клонов за 10 тысяч. Будут выходить ваши э, партнеры, клоны ваши, клоны ваших партнеров. Вам нужно будет просто, <как> прошу прощения, просто заходить на эту фабрику клонов и выставлять брони. И тоже будете получать также по этой площадке доход. Там за один круг 240 тысяч. Это тоже серьезные деньги. Третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Первый эти 30 идут накопления. Со второго партнера... 10 на баланс, по 10 получают ваши спонсоры. Пришла вторая линия, вы получили 30. Пришла третья, вы 90 получили. Ребята, смотрите, третий партнер с первого и третьего, это 60 тысяч. Вы и переходите за 60 тысяч в третий стол. Первый 60 в накопление, со второго за 30 реинвест Во второй стол 10 тысяч получаете вы и два ваших спонсора. Вторая линия пришла 33 90. И третий партнер дал переход за 120 тысяч в четвертый стол. Как только сюда приходит первый партнер, 120 тысяч идет накопление. А со второго партнера 70 на баланс для вывода, по а 25 ваши спонсоры. Не забываем, вы наверху под вами ваши партнеры, и вы для них спонсор. И вы точно так будете получать эти же награждения. Вторая линия пришла, 75, вторая, третья, 225 тысяч. Третий партнер вам дал переход за 240 тысяч в пятый стол. Здесь заработали 370 тысяч с одного стола, здесь 130 тысяч заработали с одного стола, здесь 130 тысяч с одного стола. Круто, ребята, да очень круто. Итак, первый партнер, как только становится к вам на пятый стол, эти 240 идут накопления. Со второго клон летит за 60 тысяч по вашей броне а на третий стол. 100 тысяч получаете вы, по 30 получают ваши два спонсора. Вторая линия пришла 90, третья 270. И 200 тысяч прибавляется а, именно... <клёвый> прибавляется 240 и 240 это 480 и 200 тысяч идут в накопительный баланс для перехода в 6 стол и так третий партнер дает переход вам за 500 тысяч в 6 стол а с этого стола вы 460 вдумайтесь только 460 тысяч только с одного стола. Это почти полмиллиона. Столько с одного стола. Очень круто. Первый партнер приходит. Вам 500 тысяч на баланс для вывода. Второй. 500 тысяч на баланс для вывода. Третий. 500 тысяч на баланс левую, до полтора миллиона только с этого шестого стола. Итого вы прошли всего лишь одним бизнес-место и заработали 2 миллиона 590 тысяч. Без спонсорских вознаграждений. Они будут сыпаться вам без конца и без края. Итак, у нас дубль-микс. Это две независимые друг от друга программы. Одна программа у нас на вход 1500, вторая это 3000. Это две программы с неуправляемой матрицей, которые идут расстановка слева направо, на свободные места в вашу же структуру. Здесь нет брони, здесь не нужно выставлять никаких броней. Это неуправляемая матрица. Итак, стартовала она у нас. 11 декабря 2022 года. Вот Здесь три накопительных стола. А четвертый стол – это полностью ваша зарплата. Накопительный полторы и полторы – это дает переход за три Два партнера, первый и второй, дают переход во второй стол. Здесь, как только сюда становится первый партнер, вы получаете… 500 рублей на баланс для вывода. 500 получает ваш спонсор. Второй партнер. Опять 500 вы, 500 ваш спонсор. Итого вы заработали, вы заработали 1000 на этом столе. И ваш спонсор заработал. И вы перешли на Третий стол. Как только сюда приходит первый партнер, он закрыл свой второй стол, он приходит к вам, становится сюда, на это место, на третий стол. 500 рублей получаете вы на вывод, 500 получает спонсор. Второй партнер, 500 опять вы и 500 получает спонсор. Итого с этого стола 1000 вы заработали и 1000 ваш спонсор заработал. Вы перешли в третий стол, а третий стол это полностью ваша зарплата. Как только сюда приходит ваш первый партнер, клон летит, за полторы тысячи в первый стол 500 рублей с каждой ножки летит у нас в планопад и 4000 на баланс для вывода со второго партнера у вас 4000 на баланс для вывода полторы а тысячи идет спонсору с третьего партнера точно так же 4 тысячи на баланс для вывода и полторы тысячи ваших спонсоров. Не забывайте, что вы тоже спонсор. И тоже будете получать эти же вознаграждения. Второй вариант – это вход 3000 Здесь то же самое. Только единственное, что вы получаете здесь по 1000 а здесь вы получаете по 2000 С одного стола и с этого Потому что с каждого партнера по 1000 рублей с первого и со второго. И ваши вознаграждения спонсорские а, довольно-таки неплохие. С каждого партнера вы получаете по 2000. Как только вы перешли сюда на четвертый стол, первый партнер это летит клон за 3000 в первый стол по вашей броне. Тысяча с каждой ножки. Летит а, два клона в клонопад. И вы получаете 8000 на баланс для вывода. Со второго партнера по 3000 получает спонсор. 8 вы получаете. А третьего точно так. 3000 получает спонсор. И 8000 получает а, вы на баланс для вывода. А третий вариант это когда вы активируете первый вариант и второй вариант. И давайте мы с вами просто подведем итог. Итог именно работы по этой площадке. Вы прошли всего лишь одним бизнес-местом. Один круг сделали на этой первом варианте и заработали 14 тысяч на баланс для вывода. 5 тысяч – это партнерские вознаграждения. Второй вариант. Это за каждый пройденный вам круг 28 тысяч на баланс для вывода и спонсорские вознаграждение 10 тысяч. И третий вариант, когда вы работаете на первом столе, и на, втором столе на, на первой программе и на второй программе. За один круг вы зарабатываете 42 тысячи и 15 тысяч на баланс для вывода. Это ваши спонсорские вознаграждения. Итого вы заработаете шикарно. Здесь вы заработали 38, здесь вы заработали 29 и здесь сколько это? 57 тысяч. Круто, да очень хорошо. Шикарные программы. Они не управляемые Здесь нет брони. Расстановка, еще раз говорю, слева направо, на свободные места, вашу же структуру. Ну и, ребята, я, конечно, Извиняюсь, но я на сегодня открыла ролик и увидела вот такой вот такой комментарий под нашим официальным роликом. Виктор Надышев написал мне под роликом. Лохотрон, не ведитесь, я уже пробовал, я уже пробовал зарабатывать, заработать, но ничего у него не получилось, да? Пробовать, я еще раз говорю, пробовать быть и. Зарабатывать – это две совершенно разные вещи. Совершенно разные вещи. Я никогда, ребята, не показываю своего кабинета. Я считаю, что кабинет – это, ну, как у меня, например, дома сейф. да? Это равносильно тому, что я незнакомым, знакомым совершенно чужим посторонним людям открываю свой сейф и показываю тоже все, что, что у меня находится в сейфе. Но этот товарищ, господин Нардышев – все-таки вывел меня, и я хочу ему доказать, и вам, те, которые не верят о том, что у нас можно зарабатывать, и причем очень хорошие деньги, именно зарабатывать на клонопаде. Я сейчас перейду в свой кабинет. Я надеюсь, видно мой кабинет? Да, Алексей, ну, видно, видно, да? Хорошо. Сейчас я перейду в свой кабинет, и на примере своего кабинета вам и этому господину докажу о том, что э -э -э, все таки можно зарабатывать, и причем очень хорошие деньги. Мы входим в мой кабинет, да? Клонопад. Денежный клонопад, да? Вот смотрим, сколько у меня начислений. 303 начисления, да? Вот давайте. 303 начисления здесь у нас по 10, да? Мы умножаем, умножаем на 10. И каждое это начисление по 50 рублей, да? И умножаем это все на 50. Сколько я заработала на клонопаде? 151 500 рублей. Это лохотрон? Или можно зарабатывать? Это только начало. А дальше мои доходы будут... не Так вот, ребята, здесь на денежном клонопаде можно зарабатывать до бесконечности. И я знаю, что я заработаю не один миллион. И... Некоторые спрашивают у меня, а вы ставите на вывод? Да, я ставлю на вывод. Точно так, как и вы, перевожу, вывожу деньги через новых партнеров. Давайте зайдем на сайт и посмотрим, ставлю я на вывод или не ставлю. Давайте, у нас прежде чем поставить на вывод, нужно написать отзыв. Без отзыва вывод у нас нет. И давайте посмотрим. Вот я ставила недавно на вывод. Дальше. Вот я опять ставила на вывод. Вот я опять ставила на вывод. Я точно так, как и вы, ставлю на вывод, ставлю а, и вывожу, как вы точно так, через новых партнеров. Один Нардышев Виктор. Я вам доказала, что у нас можно зарабатывать, и причем зарабатывать очень хорошие, большие деньги. А то, что вы пробовали, и у вас не получилось, это ваша проблема. Понимаете? Но э, э, не э, моя, не нашей администрации. Это проблема вашего спонсора, по чьей ссылке вы регистрировались. Почему у вас не получилось зарабатывать? И хочу вам, ребята, напомнить. Засыпайте с мечтой, а просыпайтесь с целью. Настоящая цель – это не то, что не дает уснуть ночью, а то, что заставляет вставать рано утром с постели. Дорога под названием потом ведет в страну под названием никуда. Уважаемые гости, откладывая регистрацию на потом, вы теряете каждый день свою прибыль. И хочу напомнить вам три жизненных правила: если вы не сделаете шаг вперед, вы не сдвинетесь с места; если вы не спросите, вы не получите ответ; если вы не попробуете, вы не добьетесь цели. Нельзя вернуться в прошлое, изменить свой старт. Но можно стартовать сейчас и изменить свой финиш. Я благодарю всех за внимание. Желаю всем успехам в достижении поставленных целей и в развитии вашего бизнеса у нас в компании. И еще хочу добавить. Те люди, которые свято верят в заработок без вложений. Те люди, которые активно проповедуют заработок без приглашении. Те люди, которые видят во всем лохотрон, негатив. Ребята, проходите мимо, не делайте мне нервы. А те люди, которые каждый день в интернете, 50 миллионов э, людей ищут работу в интернете. Ребята, все 50 миллионов, добро пожаловать в нашу компанию, где все честно, прозрачно и платежеспособно. С вами была Ольга Разуманян. И компания идеальный маркетинг.